Добрый вечер, друзья. Начать хотелось бы с обложки французского журнала, на который объясняется, кто именно хочет разрушить Запад. При этом забывается о том, что они сами начали всю эту катавасию, начиная с Майдана, заканчивая санкциями. В общем-то они сами прекрасно справляются с собственным саморазрушением. Возвращаясь к тому, что происходит на Украине. Славутичи русские, этого уже никто не отрицает. Они зашли туда вчера, ушли на ночь, вернулись утром. Занимаются разоружением города, объяснили мэру города, что воевать с ними не надо, блокпост будет стоять на окраине города. Если не будет никаких вооруженных провокаций в город, никто заходить не будет, никто же даже не будет снимать влаги украинские. Но будут просто патрулировать город, обеспечить доставку коммунитарной помощи. Ну и постепенно будет происходить то же самое, что в Бердянске, Мелитополе, Херсоне и так далее. Если не воюете, делайте что хотите до поры до времени. Потом посмотрим, заодно выявим весь ваш актив. Ну, а между тем продолжается уничтожение военной инфраструктуры киевского режима. Очередным ракетным ударом уничтожен 199-й учебный центр высокомобильных сил в Житомире. Судя по всему, киевский режим решил ответить адекватно. И сегодня утром в Севастополе наш дом ощутимо вздрогнул. Ну, действительно, я вышел посмотреть, что случилось. Оказалось, две ракеты ПВО сбили, ну, судя по всему, беспилотник, потому что никакая точка У сюда не долетит. Ну, в Мелитополе... Тоже продолжается денацификация, там уже пошли намного дальше, чем в Славутиче. Тем временем турки обнаружили и уничтожили первую мину, сорвавшуюся с якоря, установленную криворукими специалистами унитазного флота. Из-за этого ненадолго закрывали Босфор, и Турция с 26 февраля запрещает в ночное время ловить рыбу в Черном море, тоже из-за минной опасности. Кстати, о нацистах в Изюме. Ну, сейчас проходит зачистка, раздается гуманитарная помощь межместным жителям. Пришли первые КАМАЗы с помощью. Ну, а военные обнаруживают в, на остатках позиции ВСУ нацистскую символику, ну, так лишний раз доказывающую, что нацистов, безусловно, в рядах ВСУ нет. И это, безусловно, не нацистская организация, а просто так любители старины и воспоминаний о своих предках. Утром уничтожили еще одну нефтебазу под Киевом. Вообще нефтебазы в последнее время стали одной, видимо, приоритетной целью российских вооруженных сил. Горят они каждую ночь, некоторые горят сутками. Не успел под Киевом догореть база под Васильком, уничтожили еще одну. В общем-то, с ожидаемой стороны пришла помощь российским вооруженным силам и от теробороны Я о чем-то рассказывал, но некоторые итоги подвела главарь группировки С-14, нацистская группировка, которую крышует СБУ. Сергей Боднер рассказал о том, что в Василькове в результате на боя терробароновцев было 14 трупов. В данном случае он не прав. Трупов 14 было только у обороняющейся стороны, которая сидела в школе и рассказывала, что на ДРГ защищает 300 каких-то школьников, сидящих в подвале. У наступающих тоже было 3 трупа. Всю ночь сражение шло под Берестейкой. Свои били в своих, о количестве убитых он не сообщает. ДРГ захватила одну из администраций Киева. Бой теробороны со спецназом, пулеметы и гранатометы, трупы, раненые с обеих сторон в 72-й бригаде накрошили кучу народа. Следующий пример. Завалили одного из начальников СБУ по вашей тупорылой наводке. Дословно. Несколько групп полков спецназа не легли от врагов, зато попали под расстрел перепуганной теробороны. Но это, собственно говоря, он сообщает только о том, что происходило в Киеве вокруг, и далеко не все случаи. Я периодически рассказывал о том, как расстреляли зсу 223 23 как они вели бои друг с другом. Ну Примеров очень много, я уже не говорю о том, что ничего никто не учитывает, как они разбираются с местным населением. Но есть и хорошая новость для киевского режима. Советник министра обороны заявил, что сегодня ВСУ вернут Херсон. Именно сегодня, 26 марта. Время у него есть. Ко всему прочему, он заявил, что сегодня же завершится операция под Киевом. Не иначе, как сделают во время этой операции советник лоботомию. Потому что, ну, мы понимаем. Вообще-то это не лечится. Ну и немножко о том, что происходит в мире. На АЗС в Франции стоят очереди, не хватает, местами заканчивается бензин, люди берут про запас, в общем, боятся перебоев, но это происходит повсеместно, не только во Франции. А в Италии около 100 тысяч предприятий могут закрыться из-за украинского кризиса. Об этом говорится в докладе Ассоциации сельхозпроизводителей Галдеретти. 11% предприятий уже закрыто, 30% работают себе в убыток. А параллельно с этим в Италии симпатики России призывают на всю мощность включать конфорки и увеличивать потребление газа. Довольно своеобразно, некоторые так и поступают. В Польше шизофрения развивается в обратном ключе. Там экс-командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скрипчак заявил, что Калининградская оп. Область оккупирована русскими с 1945 года. Это исконные польские территории, и пора на эту тему поговорить. Мы обязательно поговорим об этом с немцами при очередном разделе Польши. Но это чуть позже. Ну а Соединенные Штаты обещают наказать страны, помогающие России обходить санкции. Как пишет Financial Times, прежде всего речь идет об Индии, Китае, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Армении. У меня лишь один вопрос: а Пупоку по Соединенных Штатов не развяжется? И совсем уж запоздалое признание Борреля. Это глава МИД Евросоюза. Если мы толкнем Россию в объятия Китая, то таким образом можем создать глобальный Юго-Восток и Северо-Запад, что может привести к невероятному дисбалансу. вообще поздно пить боржоми, когда почки отвалились, говорили в Тбилисском военном госпитале. В таких случаях. Но суть в том, что... Он не совсем прав. Какой северо-восток, какой, какой северо-запад. Северо-запад это кто? Вот эта крохотная оконечность европейского континента, на которой чуть ли не там три дюжины стран с населением 700 миллионов человек, которых нет ни ресурсов, ничего, кроме амбиций, гении потребителя. Господа, ну простите, вот вы посмотрите на свой северо-запад, вот такой вот крохотный, и посмотрите на юго-восток, который является практически всей Азией и практически всей Европой. О чем вы говорите? Какое противостояние? Вы просто будете вынуждены меньше потреблять. На этом пока все. Всего вам доброго. Не голодайте. До свидания.